Каждый день ты идешь по улицам города, смотришь чаще всего под ноги или в экран телефона. Но асфальт и ленты новостей не расскажут тебе о Кургане столько, сколько могли бы сказать эти старые дома. Среди них нет зданий, построенных до 1860 года. Большой пожар уничтожил треть города и торговые ряды, и жилые деревянные дома с наличниками. Без крыши над головой остались купцы, мещане, крестьяне. Новые дома строили полукаменные, с деревянным верхом и кирпичным низом. Квартал делился на 10 усадеб, между которыми обязательно возводили брандмауэрную стену в защиту от пожара. Типовые здания охотно покупали купцы, ведь любой дом давал обеспечение под кредит. Торговали в Кургане многие. Но настоящую прибыль приносили проходящие в округе ярмарки, Купцы все время проводили в дороге, следуя от одного торга к другому. И лишь к концу жизни передавали дела детям и отстраивали родовые поместья. Внутри огороженных дворов теснились кладовые, флиги или погреба, склады. Первые этажи занимала прислуга или торговое помещение. Хозяева жили наверху. Часть помещений сдавалась в аренду, чтобы возместить расходы на постройку. Впрочем, сторожилы были довольно консервативны, и купцами становились в первую очередь приезжие из Сильная. Один из сослонных поляков открыл в Кургане даже магазин фруктовых вод. Большую редкость для провинциального города. А вот чего в городе было много, так это фотоателье. Известный купец и фотограф построил себе необычный особняк со стеклянной крышей, чтобы снимать при естественном освещении. Для второго же этажа он привез старый деревенский дом своего отца и поставил его с незначительными перестройками. Город активно рос, и многие строители приезжали в него на заработки. Владелец этой усадьбы прибыл в Курган простым рабочим и через несколько лет уже в качестве подрядчика получил заказ на возведение здания склада-холодильника «Унион». Тогда-то он и построил для своей семьи двухэтажный кирпичный дом. В отличие от «Униона», Другие курганские товарищества были полудомашними производствами. Часть ремесленников строили мастерские за пределами жилых кварталов. Это же постройка для медно-слесарных работ расположена прямо на усадьбе. Кустарное производство и сельское хозяйство были основными занятиями города. Здесь устраивали пять ежегодных ярмарок, проводили выставки, открывали представительства иностранных фирм. В этом здании датчане и американцы торговали плугами, сельхозтехникой, велосипедами, а также скупали масло для продажи за границу. Постепенно ярмарки закрывались, заводы расширялись, и городу требовалось все больше рабочих рук. Казенный винный склад обеспечил своих мастеров не только жилым домом, но и первым водопроводом. И все же большинство жителей предпочитало селиться в собственных одноэтажных домиках. Усадьбы урезали, а после революции еще и отбирали у старых владельцев. Только некоторые должностные лица могли полностью распоряжаться особняками, а обычные жители стараются расселиться. Но даже одноэтажные дома стали роскошью во время войны. Эвакуированных подселяли в квартиры, а затем переводили в спешно построенные бараки-полуземлянки. В таких же бараках размещались школы, Ясли, баня. После войны для работников заводов стали отстраивать жилые кварталы. Перекресток Пролетарской и Коли Миготина, дома по улице Кирова. Пленные немцы возводили ленинский квартал для Урал-сельмаша. Для работников завода работают стадион, дворец культуры, меценчасть. Здесь же строится несколько домов в стиле сталинского ампира. We are the Сталинки окружают и новую центральную площадь Кургана. Семь лет возводились жилые административные дома, театры. После 1960 года настало время хрущевок, заозерного и точечной застройки. Эти дома рассказывают свою историю последний раз. Следующий прохожий... Найдет на их месте строительный мусор в окружении многоэтажек. Теряя прошлое, мы теряем будущее.